Иди, иди сюда. Сюда иди. Сюда иди. Пришли в магазин. Что мы будем искать, дочь? Дочь! Жулики, ты что ищешь? Это что такое? А зачем тебе это? А мы зачем сюда пришли? За, за куклой Волк? Мы ж Волк хотели брать. Иди ищи куклу Волк. Гена. Кого ты хотела? У нас же есть такой. Кто? Лол, кукла. И что, мы будем вот эту брать, что ли? Так Нету куклы? Давай искать, значит. Это я не знаю, что. Вот она, наверное. Это что такое? Лол, или не лол? Или нет? И вот это берем? И вот это возьмем, да? А как его убрать? Ой, не знаю. Поддержать? Да. Давай. все больше ничего чем выбрать ложь сюда давай ложь сюда бери и слайм пакет может Сейчас же не лето. Кого? Где ты будешь Взяли с жуликом куклу Лол, какой-то чемоданчик. Я даже понятия не имею, что это такое. но у меня, жулик, ты знаешь, что это такое? Ну, ну-ка, ну давай смотреть. Что это? О! Сколько их штук здесь? О, еще! Большой чемодан кукол Лол? Да! Да? А у нас... вот, давай, вот давай первую. откроем эту. Не <связь> Ты не можешь открыть? Нет, ну... замочка нет. Как замочка нет? Есть замочек. Вот он. Вот замочек, смотри, Да. Правильный живот, смотри. О, да? Не спеши. Открывай. Что написано? Еще замочек один. Ну-ка, да я посмотрю, как этот замочек открывается. Вот замочек, смотри. Вот, видишь, замочек? Вот, давай. Мусор. Ну, куда выкидываем? Сюда же мусор со стада. Давай. Что там за куколка? Покажи, что за куколка у тебя попалась. Как она открывается? Ох, вот она какая. Ну-ка, она а камеру. Ну-ка, покажи куколку. Вот она какая куколка. Фу всегда у нас. Давай сейчас другую откроем. Подожди, это убираем. Давай покажем, дай мне. Смотри, вот она. Куколка у нас какая получилась? Да? Так, вот еще открываем. Где замочек у нас? Давай. Аккуратно открывай. куколку посмотрим давай волосы и больше нету ничего волосы какие-то попались странно странно да давай где замочек Что там мы такое? Мы Еще куколка. Ну-ка давай. Мы, мы, мы. Мы. Ее надо что делать? Собирай да нам надо? Ну-ка давай собирай как. Мы Сейчас подожди. Мы Сейчас мы. я сделаю тебе. Еще открываем. Да? Да. Давай, иди замочек там. А -а -а. Такое что это такое-то? Что это А вот что такое? Как вот? Волосы опять. Еще какие-то волосы. убирай в сторонку. В сторонку, прям. Да. А это что, шарик у нас какой-то? Открываем шарик, давай. Все, мы делаем, давай. Непонятный что-то это давай в сторону ложь. открывай. У, -у, -у, у нас совсем много замочек Чё это у нас? <с> зубами. Вот, попалась. Еще какая-то, да? Давай эту в сторону. Наклейку убираем. Практически уже открыла. А это что такое? замочек ищи открыла бутылочка какая -то. открывай давай шарик давай покажем что там у нас попалось шарик открой сначала потом достанешь Ой, разлетелось все, да? Да, разлетелось. Это кто, Лол, кукла? Да. В очках, которая? Да, а у нас еще есть? Все, давай, сейчас мы будем собирать, а потом включим и покажем, что у нас получилось, да? А сейчас? Жулик, а что у нас вот здесь с тобой? Да, давай посмотрим? Да. Давай посмотрим. А что это такое? Нет, это ляльки. Лялькина? Да, И... папа, помоги, папа. Вот с этой стороны еще открывай, вот здесь вот. Ольга. А что это такое? Жулик, у нас же еще один остался, да? Давай откроем. Это у нас что такое? А я не знаю, где замок. А это не Лол, наверное, да? Что это такое? Ну-ка, дай Не так, не так. Вот так. Фу! Кто это такая? Ну-ка, покажи всем, что это за игрушечка. Всем давай в камеру. И какая-то новая пони. Вот. На, держи. Это единорожка. Единорожка? Тебе нравится единорожка? Джулия.